Ты. Да, ты. Именно ты. Ты впервые тут. Да, я искал тебя. Именно тебя. Бывало и так. Ты на канал не хочешь подписаться? Еще а реклама? Ну да. А что за канал? да там кс к другие игры <laughs> far cry never что тебе еще рассказать сам увидишь порядка 400 видео покажет и где-то еще на снято еще еще 400 видео. Ну, в принципе, кейс-сэнкер-экспрэн. Что будет с теми, кто подписался? Узнай именно ты. Только ты.